Всем привет, меня зовут Чен Пень Джао, я президент Binance. Мы запустили Binance 6 месяцев назад, и в этот раз я впервые совершил авиаперелет, чтобы выступить на конференции. Я хотел бы поблагодарить Джоша за приглашение. Я прилетел сюда, потому что ранее Джош помог нам с переводом сайта binance.com на корейский язык. Я благодарен ему. Сегодня я немного расскажу о Binance. это займет 5-10 минут. Поднимите руки, кто знает о Binance. А теперь, кто не знает о Binance? Я понял, я думаю, большинство людей уже знает о Binance. Я коротко расскажу о Binance, затем мы немного поговорим о моем видении, о том, как, по нашему мнению, нужно реализовывать криптовалютные проекты, и в особенности проекта ICO, а также немного о том, какие монеты нам нравятся, а какие нет. Поговорим об этом. Давайте немного поговорим о рынке. Рынчная капитализация криптовалют сегодня составляет 700 миллиардов долларов. Эта цифра уже немного устарела, но у меня не было времени на то, чтобы внести исправление в презентацию. Сейчас на рынке присутствует около 1400 монет, но к настоящему времени мы получили уже более 5000 заявок на допуск монет к торгам. Монет существует гораздо больше, чем в данный момент торгуется на бирже. На обычных биржах вы покупаете и продаете, управляете своими рисками. Работа биржи не гарантирована, и вы изучаете биржи самостоятельно. Ликвидность также не гарантируется. Это некоторые из проблем индустрии, которые мы себе представляли, когда начинали работу. Мы еще не полностью решили эти проблемы, но мы работаем над ними. Вот немного статистики Binance на данный момент. Мы уверенно входим в топ-3 мировых бирж. Сейчас мы на первом месте, хотя ситуация меняется в зависимости от объемов трейдинга. Мы начали работу шесть месяцев назад. Со времени нашего ICO 6 месяцев назад цена токена выросла в 200 раз, достигнув на максимуме 220 раз. За это же время биткоин вырос примерно в 7 раз, так что наш рост обогнал биткоин примерно в 30 раз. При этом мы пока не догнали нео. Он вырос в тысячу раз за два года. Мы работаем во множестве стран. Одна из отличительных особенностей Binance — нам не важны границы. Мы хотим работать для всех людей на планете. Нам не важна страна, не важен язык, не важно, где находится человек, нам всего лишь нужно предоставить людям место для покупки или трейдинга криптовалюты. Мы поддерживаем максимальное количество языков. Ранее их было восемь, но вчера мы перестали поддерживать один язык из-за законодательных ограничений в Японии. Теперь на нашем веб-сайте вверху справа есть меню, с помощью которого вы можете перевести веб-сайт Google Translate. Я думаю, Google переводит не так хорошо, как Джош, но все же неплохо, потому что на нашем веб-сайте не так много слов. На сегодня число наших пользователей уже превысило 6 миллионов, и это при том, что мы ограничили регистрацию. Мы ежедневно, в случайное время, чтобы избежать массового притока желающих, открываем регистрацию на 1-3 часа. На прошлой неделе мы поставили рекорд. За один час зарегистрировалось 240 тысяч пользователей, и этот рекорд был побит два дня назад. Примерно за полтора часа зарегистрировалось 310 тысяч пользователей. У нас очень большие объемы. На данный момент у нас представлены 237 валютных пар, хотя сейчас уже немного больше, 240-245. Мы поддерживаем примерно 100 монет. Это значит, что нам необходимо работать со 100 разными кошельками, 100 разными блокчейнами. Это очень непростая задача в работе криптовалютной биржи. У нас также есть монета Binance. Есть еще данные, которыми я хочу поделиться, хотя их и нет в презентации, я прошу прощения. На пике объем торгов на бирже Binance.com составил 10 миллиардов долларов за 24 часа. Если разделить этот объем на 84 тысячи секунд, Получится 119 тысяч долларов в секунду. 119 тысяч долларов торговалось каждую секунду. В этот день наша система сопоставления ордеров обработала 3,5 миллиарда транзакций, это в среднем 40 тысяч транзакций на нашей бирже в секунду. На пике это число было намного больше. Технически централизованная биржа может работать быстрее. На данный момент мне неизвестен ни один блокчейн, который может обрабатывать 40 тысяч транзакций в секунду. Это задача, которую я хочу поставить перед разработчиками блокчейнов. Я бы хотел, чтобы был разработан блокчейн, способный обрабатывать такое количество транзакций в секунду. Когда он появится, мы скорее всего перейдем к бирже децентрализованной модели. Этот раздел мы пройдем быстро, я бы не хотел тратить на него много времени. Мы хотим построить отличную от других биржу. Мы могли бы просто построить еще одну биржу, копирующую какую-нибудь другую, но мы не будем так делать. В этом нет смысла. Мы хотим построить принципиально другую биржу. Еще немного статистики. У нас есть очень быстрая система сопоставления ордеров. Наш основной механизм сопоставления ордеров для биржи действительно очень быстрый и способен обрабатывать 1,4 миллиона транзакций в секунду. Информация в этом слайде немного устарела. В день пиковой загрузки мы использовали примерно 3% производительности системы сопоставления ордеров. Мы улучшаем нашу систему, поскольку хотим быть готовыми к стократному росту объема трейдинга. Мы усиленно работаем над внутренними элементами системы, которые не видны снаружи. Я думаю, большинство пользователей Binance видит, насколько высока скорость реакции системы, насколько быстро размещенная заявка появляется справа в рыночных данных. Я думаю, такой пользовательский опыт нравится большинству. Мы значительно ужесточаем критерии допуска монет к торгам. Множество людей приходят ко мне с проектами. «Чен Пен, можешь посмотреть мой проект?» «Это действительно хороший проект. Можешь разместить его на бирже?» Наша следующая тема – «Как добиться размещения на Binance. На сегодняшний день, я думаю, мы один из крупнейших источников ликвидности в мире. По правде говоря, на некоторых других биржах ряд валютных пар торгуется в очень больших объемах. Но ликвидности по всем парам у них нет. Я думаю, наши объемы поровну распределены почти по всем парам, которые мы поддерживаем, или, по крайней мере, по большинству пар. Я думаю, если вы трейдите на нескольких биржах, вы поймете это очень быстро. Думаю, это то, чем больше всего привлекает Binance. Это намного, намного более важно, чем низкий уровень комиссии и прочее. Это реальные деньги, которые вы экономите при большой ликвидности. Даже при том, что я не часто путешествую, поскольку временные затраты на путешествие слишком высоки, мы находимся в тесном контакте с сообществом. Я думаю, наша биржа первая организовала голосование по допуску монет к торгам в рамках сообщества. Я часто читал сообщения в нашей группе в Телеграме, но теперь читаю их реже, группа слишком большая. Я думаю, там уже 40 тысяч человек. Все, что вы говорите, не задерживается на экране дольше, чем на две секунды и уходит наверх. Мы очень активно участвуем в жизни сообщества. Мы представили две инициативы. Я бы хотел посвятить больше времени продвижению таких инициатив, но я не успеваю этого делать, потому что число пользователей растет слишком быстро, а мы хотим повысить уровень наших услуг. Поэтому я больше занимался сервисной частью сайта Binance.com. Теперь я хочу немного поговорить о лапс, поскольку этот раздел показывает то, как мы отбираем проекты. Мы предпочитаем технически обоснованные проекты. Сильная команда, очень активная кодовая база. Нам нужно видеть исходный код на GitHub, е. нужно, чтобы велась очень активная работа. Для проектов, которые мы захотим поддержать, проблем с финансированием не будет. Любой проект, который поддерживает Binance, будет нами профинансирован. В него будут вложены большие средства. Мы проконсультируем вас по экономике токенов. Что это значит? Это структурирование ваших средств. Как собрать средства? Сколько средств собрать? Токен или монету вы хотите создать, какая ее часть должна быть публичной, а какая приватной? Какую часть нужно зарезервировать для команды, а какую для майнинга? Мы рассмотрели множество проектов. Я думаю, мы одна из очень немногих команд в мире, которая рассматривает так много проектов. Не только на этапе инвестирования, но и на этапе после ICO. После размещения на бирже, после начала трейдинга. Мы также наблюдаем динамику проекта в рамках рынка. Не забывайте, ICO это только начало вашего проекта, это не конец. Недостаточно собрать средства. Вы должны потратить их с пользой. Мы можем дать множество советов по тому, как делать это правильно, нужным образом. Нам нужно, чтобы команды создавали прототип для проведения ICO. Нам не нравится ICO, у которых есть только белая бумага, концепция. Нам не нравятся такие проекты. Binance Lab это фонд-инкубатор для этапа до ICO. Следующий уровень Binance Launchpad, платформа, на которой проводится публичная распродажа токенов. Вообще нам не нравится масштабное ICO для публичных распродаж. Если вы хотите собрать 100 миллионов долларов, вероятно, мы не будем заниматься вашим проектом. Нам нужно, чтобы проекты были небольшими. Неважно, насколько знаменита ваша команда, нам нужно, чтобы объем вашего проекта был в диапазоне от 5 до 20 миллионов долларов. Я думаю, этих денег более чем достаточно для большинства стартапов. Почему мы так считаем? Нам нужно, чтобы вы оставили реализацию ценности на потом, чтобы осталось пространство для роста. Два-три месяца назад я опубликовал статью на «Стимит», где сказал, что не люблю большие ICO, упомянул проблему с тезером и другие проблемы, которые возникают впоследствии. Это проблемы, которых нам хотелось бы избежать. Нам не нужно, чтобы проекты реализовывали свою ценность при проведении ICO, потому что что происходит дальше? Когда вы попадаете на биржу, ценность уже полностью реализована, и люди уже не будут покупать монету, и ее цена будет падать. Нам это не нравится. По большому счету это не наша проблема, это зависит от решения инвесторов покупать или продавать. Но мы не любим проекты, работающие на нашей платформе неэффективно. Нам нравятся небольшие ICO. После того, как средства собраны, мы не отдаем эти средства проектам сразу. Также было сделано для GIFTO и BRED, двух проектов ICO, по которым были проведены на нашей платформе. Пока они получили только 30% от денег, которые собрали. Остальные 70% мы удерживаем. Эти проекты должны пройти ключевые этапы. Когда проект проходит этапы, мы предоставляем средства по частям. Таким образом, если проект уходит от нас или не справляется с обязательствами по этапам, он не получает полностью всех собранных средств. Таким образом, это мотивация, либо санкция для проекта в зависимости от его эффективности. Проекты должны выполнять обязательства. Нам нужно, чтобы проекты реализовывали свой продукт. После выполнения условий ключевых этапов мы предоставляем средства. Условия немного различаются для разных проектов. Вот по такой модели мы хотим работать. Сейчас я немного вернусь назад. К разделу о том, как мы реализуем допуск к размещению. Сейчас, когда проектов слишком много, если вы хотите разместить свой проект на Binance, вы можете пользоваться веб-формой, это единственный способ подать заявку. Разговор со мной вам не поможет. Вы можете сказать, Сизи, послушай, пожалуйста, у меня есть отличный проект, но вам это не поможет. Я не смогу помнить о вашем проекте, я не смогу передать то, что вы сказали нашей команде по рассмотрению заявок. У нас есть команда по рассмотрению заявок. Мы не позволяем нашей команде по рассмотрению заявок контактов с внешним миром. Никто не знает, кто там работает, проектным командам не разрешается с ними общаться. Единственный способ, которым могут воспользоваться проектные команды для коммуникации с ними, это подать форму с полезной информацией. Вот почему веб-форма очень важна. Поскольку команде по рассмотрению заявок не разрешается контактировать с внешним миром, и для этого есть веская причина. Они не могут запросить у вас дополнительную информацию, так что когда будете отправлять эту форму, убедитесь в том, что в ней содержится вся информация, которую вы хотите предоставить, и соблюдайте краткость, потому что наши сотрудники весьма заняты. Это непростая задача, вам необходимо предоставить наиболее полезную информацию в минимально коротком тексте, потому что наши сотрудники очень заняты. Почему мы не разрешаем им общаться с миром? Думаю, за последние три дня больше трех человек подошли ко мне со словами «Сизи, я дам тебе 2 миллиона долларов, если ты разместишь для меня эту монету». Я сказал «нет». Отправьте форму. Мне не нужно больше денег, мы хотим избегать таких ситуаций. Мы хотим, чтобы наши команды по рассмотрению не подвергались никакому влиянию и действовали непредвзято. Наша внутренняя команда по рассмотрению заявок выставит оценку проекту, которую мы никому не сообщим. Когда проекту будет дана оценка, другая наша команда по развитию бизнеса свяжется с вами и сообщит вам. Ваш проект прошел рассмотрение, и мы хотели бы обсудить коммерческие вопросы, комиссию за размещение на бирже и затем провести размещение. Вот таким образом проходит работа. Это в большой степени черный ящик для людей вне Бинанс, но это так, потому что у нас есть слишком много проектов по различным направлениям. И последнее. После обсуждения коммерческих условий, мы, скажем, мы согласовали комиссию, которую вы заплатите, мы не сообщаем проектным командам сроков размещения. Нужно только ждать. Обычно мы размещаем монеты довольно быстро. Если вы услышите объявление о том, что какой-то проект будет размещен на Binance в определенную дату, можете быть уверены, что этого не будет, потому что мы не проведем размещение в эту дату. Скорее всего, мы отменим размещение. Вот так мы работаем над размещением. Что касается будущего, я расскажу вам о том, каким я его вижу. Я считаю, что в будущем будет существовать очень много монет. Думаю, их будут миллионы, вне зависимости от того, чем будут заниматься люди. Я считаю, что почти каждая страна, каждый регион, каждая компания, каждая организация, каждая команда, каждый проект Каждый человек, каждая вещь сможет выпустить токен. Некоторые из них будут обладать ценностью, некоторые не будут. Когда у вас есть токен, вам нужна ликвидность. Вам нужна ценообразование. И вам нужна биржа. Я думаю, простор для работы бирж в будущей экономике блокчейна будет огромным. Сейчас у нас уже есть хороший задел для этого. И мы хотим также активно идти вперед. Для того, чтобы осуществить эту мечту, мы должны значительно увеличить скорость работы бирж. Binance.com сейчас недостаточно быстро работает в этом смысле, так что мы должны значительно увеличить скорость ее работы, по крайней мере в 100 раз. Мы продолжаем над этим работать. Децентрализованные биржи тоже появятся, но я хочу воспользоваться возможностью и объяснить вам, как я их себе представляю. Многие люди неправильно понимают эту концепцию. И говорят, что децентрализованные биржи лучше, чем централизованные, просто потому что децентрализация всегда лучше. Это может быть и не так. Сегодня ни одна децентрализованная биржа не может обрабатывать такой объем, как у нас, это первое. И ни одна такая биржа не является такой безопасной, как наша. Биржа Эфир Дельта подвергалась хакерским атакам много раз, и недавняя атака была особенно вредоносной, так что децентрализованность сама по себе не означает большую безопасность, большую прибыльность или лучшее качество. Так это не работает. Также децентрализованные и централизованные биржи — это разные вещи. По моему мнению, они различаются подобно поездам и автомобилям. Вы можете пользоваться поездом, но вам все еще будут нужны автомобили. С децентрализованными биржами у вас будет ряд преимуществ, анонимность, возможность трейдить любую желаемую монету. Однако при этом, сегодня перед децентрализованными биржами стоят очень серьезные задачи. Первое, недостаточно высокая скорость блокчейнов. Они могут обрабатывать лишь пару сотен или тысяч транзакций в секунду, это недостаточно для трейдинга. Для работы блокчейнов необходима синхронизация множества узлов. Когда необходима синхронизация множества узлов, они по умолчанию, гарантированно будут работать медленнее, чем один обрабатывающий узел, это очень просто. Также в случае с децентрализованными биржами будет гораздо больше мошенничеств, гораздо больше размещенных плохих монет, гораздо больше манипуляций с котировками, нечестной игры, нужен определенный контроль. Вот так мне представляются децентрализованные биржи. Я надеюсь, что Binance.com начнет разработку децентрализованной биржи в 2018 году. К настоящему времени у нас было множество концепций, но мы еще не начали разработку. Я надеюсь, все это мы будем делать, надеюсь, у нас будет пропускная способность для того, чтобы запустить этот проект в 2018 году. Последняя тема, на которую мы поговорим, это регулирование. Множество людей интересуются вопросом регулирования и тем, как он влияет на биржи. Он влияет на них, и очень сильно. Бинанс всегда строго придерживается правила полного соответствия стандартам во всех странах, где мы работаем. Мы уважаем любое правительство, любой правоохранительный орган. Мы не собираемся ни с кем бороться. Мы просто стремимся оказывать качественные услуги людям, которые хотят заниматься трейдингом. С другой стороны, я стараюсь убеждать различные контролирующие органы подумать о последствиях недостаточного регулирования. Есть хорошее регулирование, есть плохое регулирование. Люди всегда спрашивают меня, нравится ли мне регулирование. На это нет ответа «да» или «нет». Дело не в том, хороший или плох контроль, дело в том, как ведется контроль. Хорошее регулирование должно быть детальным, скрупулезным. Должно быть сказано, что можно делать, а чего нельзя. Если говорится, что делать ничего нельзя, это, вероятно, не очень хорошо. Тогда блокчейн-бизнесы или все биржи покинут эту страну и будут работать где-то в другом месте. Что происходит, когда все проекты уходят в другую страну, в которой условия контроля более благоприятны? За ними идут проекты, команды, таланты, деньги, все средства, а также все возможности трудоустройства, потому что для всех хороших проектов необходимо нанимать людей. Эти люди приносят пользу местной экономике, платят налоги. Чрезмерно жесткий контроль — это неправильно. Посмотрите на соседнюю страну, которую изолировали от интернета, и это, вероятно, пользы не принесло. При этом слишком расслабленный контроль или его отсутствие — это также неправильно. Я думаю, что мы, люди, как вид, сейчас находимся не на таком этапе, когда мы можем полностью гармоничным образом себя контролировать. Есть множество нечистоплотных игроков, мошенников, воров. Поэтому нам до сих пор нужен определенный контроль, определенные правила для того, чтобы улучшить наше общество. Так что я ни за, ни против контроля. Я ненавижу контроль, я не говорю, нам обязательно нужен контроль, я также не приветствую контроль во всех его видах сразу. Я думаю, мы должны действовать по обстановке, наблюдать за регулированием в каждой стране, относиться с уважением к любому регулированию, даже плохому, и тогда нам лишь придется найти место, в котором мы сможем полностью легально работать. Вот так я это себе представляю. Если у вас есть вопросы, я их с удовольствием выслушаю сейчас или позже, уже вне этого зала. Большое спасибо, что пригласили меня в Корею. Спасибо.